Я хочу тебя увидеть и услышать голос твой. Я хочу тебя коснуться своей нежной рукой. Я хочу в твоих объятиях таять, словно лед весной. Я хочу, чтоб гасли свечи в час, когда ты мой. Я хочу уткнуться носом в твое сильное плечо. Часто когда на сердце станет нестерпимо горячо, только я тебя не знаю. Просто жду, что ты придешь. Верю, что меня ты ищешь. Верю, что на Знаю, что тебя люблю О тебе всегда мечтаю И всегда хочу Даю.